Друзья, всем привет! Сегодня будет очень интересное видео на тему заработка, а именно, как вы знаете, я на медвежьем рынке. Всем говорю и сам это делаю, приумножаю свои активы, токены и делаю это путем стейкинга и фарминга, в основном на децентрализованных биржах. И сегодня затронем целую экосистему, которая называется Nominex биржа и Nomiswap. Для себя я нашел здесь огромные перспективы, буду разложивать средства на данной бирже и сейчас с удовольствием покажу как здесь стейкать, как здесь фармить, как здесь можно зарабатывать на партнерской программе. В общем покажу весь сок доходности, который предоставляет данная платформа. Поэтому друзья обязательно это видео досмотрите до конца и сразу не забудьте поставить авансом лайк этому видео и залетайте в мой телеграм-канал, потому что Токены NMX от данной биржи, забегу наперед, я разыграю у себя в телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь обязательно, буду рад видеть каждого. Ну что ж, давайте начинать, уже не терпится показать вам, как здесь все работает и будем зарабатывать денежку. Поехали! Итак, я уверен, многие из вас уже знают и слышали о бирже Nominex и Nomiswap, но давайте все же начнем с предисловий. Nominex это централизованная биржа, а Nomiswap это децентрализованная биржа, которая разработана одной командой и построена вокруг одной экосистемы и токена NMX. Уровень доверия биржи Nominex от CoinGecko 8 из 10 и уровень доверия пользователей на Trustpilot можете проверить 4,5 из 5. Самое главное, изюменькая является биржа Nominex, то, что они стали и есть, является официальным партнером, брокером Binance. Это означает, что вы на данной бирже можете спокойно торговать, и у вас есть доступность 1000 плюс торговым парам и также самоликвидностью. То есть вы можете торговать на бирже Nominex и использовать ликвидность Binance. И также сама использовать э, надежность Binance, потому что, по сути, средства хранятся именно на Binance. Но здесь это вы все можете делать путем э, сниженных комиссий, они будут меньше, чем на Binance, путем э, использования токена NMX. Если вам будет интересно более подробно, то я оставлю обязательно ссылочку в описании, вы здесь регистрируйтесь и более подробно на главной странице можете изучить. Потому что мы в основном сегодня будем говорить именно о децентрализованной бирже но мисвап. Я уже недавно соприкасался с данной биржей, ее история начинается там с 2014 года но именно год назад они запускали фарминг, там командный фарминг где мы фармили токены и добывали NMX и когда это все начиналось это было в зародыше я тоже там более углубленно работал с криптой было как-то тяжело через PancakeSwap что-то мы покупали, кто-то подключался, кто-то отключался и где-то не разобравшись в смарт-контрактах или дес биржах я пофармил где-то два месяца и вышел оттуда. И как же я был удивлен, когда увидел, что они за этот год полностью соответствуют и идут по своей дорожной карте. И запустили децентрализованную биржу Nomiswap, где мы все то, что делали изначально, создавали фарминг, где было, как я говорил, не очень неудобно и тяжело, все сделали на Dex бирже, где очень все просто, очень все доходно с высокой доходностью и уникальными возможностями о партнерской программе. Она здесь бинарная и она единственная вроде на DEX биржах. Более подробно обязательно расскажу чуть позже. И уже будучи молодой DEX биржей NomiSwap она уже входит в сети Binance Smart Chain на четвертое место по заблокированным ТВЛ, то есть объему заблокированных средств, которые на данной бирже. Видите, четвертое место с объемом 80 миллионов долларов. Если возьмем общий объем заблокированных средств во всех сетях, то мы Nomiswap найдем на 36 месте, что согласитесь, очень отличный результат за такой короткий промежуток времени. Особенно то, что касается Binance Smart Chain, они потихонечку уже начинают приближаться к таким Топовым площадкам, которые я использую, вы знаете, это Biswap и PancakeSwap. Для меня важна тоже, очень важна безопасность, поэтому то, что они прошли здесь аудит безопасности от Certik, самой популярной фирмы, которая проверяет смарт-контракты, 89 из 100 оценка. Это очень хорошо, поэтому по поводу безопасности у меня здесь тоже вопросов нет. Ну и теперь погнали, у вас логичный вопрос, почему ты используешь Pancake Swap, B -Swap, почему, зачем тебе еще и Nomi Swap? Ну, во-первых, у меня сразу э, ответ, это максимальная диверсификация. И то, что я, например, использую чаще всего в Binance, это не означает, что я не торгую там на OKX, на Huobi или еще на какой-то бирже не держу средства. Максимальная диверсификация, хотя я не рекомендую хранить на биржах, а вот здесь через смарт-контракты на DEX биржах мы мало того, что можем приумножать, свои активы фармить, так они еще и защищены тем, что они находятся на наших кошельках, и мы владеем только сид-фразой, которая доступна только нам. И здесь не нужно ни паспорта, ни верификации. Поэтому DEX, ну реально э, для меня это как бы будущее криптовалюты. Именно то, что дает нам возможность заниматься тем, чем мы хочем, без потусторонних, так сказать, глаз. И то, что Номесва быстро вышла на такой уровень, для меня это очередной плюс и возможность переложить свои средства и сделать максимальную диверсификацию и пользоваться данной биржей, умножать свои средства здесь. И еще и пользоваться всеми преимуществами, о которых сейчас я вам покажу. Первая из преимуществ – это самая низкая сейчас комиссия. Оказывается, у них она... Аж 0,1%. И плюс эта комиссия за своп, она будет еще и возвращена, возвращена нам за счет кэшбэка в токенах NMX. То есть это вообще потрясно. Потом, так как это молодая биржа, вы знаете, что на децентрализованных биржах, когда они только открываются, если еще у них объем ТВЛ не самый там гигантский, как например в том самом Pancake Swap, то здесь всегда будет хорошая максимальная доходность. Если мы зайдем вкладочку кладочку Farm, то вы увидите, что здесь доходность просто сейчас отличная. Если брать пару NMX их токена к USDT или к Boost, или USDC, что очень классно, то есть самые три топовые альткоина, для меня это тоже стала находка, потому что есть выбор, да, то есть кто-то там переживает за USDT, кто-то больше пользуется Boost, как я, кто-то USDT, и здесь вы можете закинуть... Практически, да, не практически, а под одинаковый процент к любому степкоину NMX и будете получать 88% годовых IPR. Но если с учетом реинвеста, то за год вы получите 140% прибыли. И таким образом они стают очень конкурентным на рынке. И к тому же Pancake Swap, я не знаю, тут даже нету кейк, по-моему, к BNB. Ой, вернее, к USDT, вижу то как BXB, там 23%, то есть это уже, да, получается не 140. Здесь доходность в разы меньше. Если мы зайдем на Biswap и возьмем, вот, есть USDT, BSV, да, то здесь мы видим API 56%, а здесь API 140%, то есть 3 раза больше, плюс доступность пар. Реально, я здесь кайфанул, когда увидел, какие здесь есть пары. Естественно, есть и стейблкоины, бюст, USDT, USDC, USDT. И также же самое BTC, USDT, BNB, бюст. И проценты здесь, ребят, просто отличные. Вот если лежат у вас токены, там, Тонкоин, Альпака, Шиба, Доги, Фил, Нир, ТВТ, ФТМ, Мана, Матик. Вы здесь можете к паре, к доллару спокойно фармить. Эти токены, чтобы они не просто у вас лежали, а приносили вам доход в виде токенов NMX. И на дне рынка вот сейчас, же неизвестно сколько будет, месяц, два или еще полгода. Если цены будут еще ниже, можно постоянно там покупать, увеличивать, докидывать и здесь увеличивать свой фарминг. Я здесь планирую еще добавить сюда DOT, QSDT, SOL, ATOM и NIR и фармить 4 данные топовые альткоины здесь и добывать токены nmx и потом токены nmx я закину сюда которая будет мне фармиться в лаунч-пул под 92 процента сейчас вряд ли где мы найдем там токен биржи который будет давать такую доходность да там без swap опустился на 30 процентов кейка по моему еще ниже и здесь получается а, у нас 92 процента токен nmx Таким образом, на дне рынка мы покупаем дешевые токены, активы, умножаем за год, там, за полгода на дистанции их в два раза и плюс еще зарабатываем на росте капитализации. То есть рост капитализации, когда рынок разворачивается, рынок идет вверх, мы получаем доходность еще за счет умножения стоимости актива. То есть, если вы, например, закинули сюда стейкинг, там, не знаю, там, тысяча токенов, да? за год у вас здесь практически две токенов и токен сейчас... NMX у нас 60 центов, и токен, например, вырастет даже в 5 раз. То вот эти 2000 токенов, за которые вы там, например, полгода, год назад заплатили 600 долларов, то токен, допустим, делает 5 иксов, становится вот даже 3 доллара, то вы уже продал 2000 токенов, получите 6000 долларов. Таким образом, вы сможете увеличить свои активы в 10 раз за счет стейкинга и за счет... Повышение стоимости токена И повышение его капитализации Здесь ничего нового нету По графику если вы откроете Anomix Как всегда молодой там Dex, любой токен, он выстреливает был хай у него 7,3 доллара И сейчас идет коррекция Медвежий рынок, все у нас Внизу, где-то ищем Дно пока, сейчас это 60 центов Да, мы можем еще ниже опуститься Все будет зависеть Где будет биткоин, на какой стадии рынок если ваш тревожит то, что токен упал на 91,6% от своего хая, давайте зайдем на токен BSV. То же самое, ничего нового. Только биржа вышла, вообще выстрел на 4 бакса. Сейчас от этого хая, если брать там район 30 центов был дно, то падение 92,48, то есть еще чуть-чуть больше. И если мы вообще зайдем на токен PancakeSwap, то здесь вы еще более будете шокированы. Он уже э, падал с самого верха на свое дно на уровень минус 94%. То есть вроде Pancake Squad э, самая большая мощная по капитализации там биржа, да, а токен рухнул еще больше, чем BSV и того же NMX. Поэтому здесь ничего страшного нет. Все токены корректируются да, на такие сумасшедшие проценты на медвежьем рынке. Вот тот же Swap, если вы не понимаете, о чем я говорю, сравните. Рыночная капитализация сейчас 600 миллионов. То есть уровень, например, роста потенциал один. BSV да. у нас уровень потенциал из 100 миллионов еще лучше, чем, например, того же Pancake. Да. И если взять NMX, то здесь вообще 20 миллионов долларов сейчас капитализация. То есть еще в 5 раз меньше, чем того же BSwap. То есть уровень роста тоже потенциал большой. Когда я вот это вам показываю, это не означает, что я вам говорю, все, уходите с панкейка, без бисвапа или еще чего-то. Нет, обязательно, ребят, пользуйтесь, диверсифицируйтесь. Я просто вам говорю, что вот треть теперь своих средств я полностью направляю в Swap. Даже, наверное, больше, потому что я практически отхожу уже от панкейк-свапа и хочу перейти, наверное, скорее всего, уже на бисвапе останется и на номисвапе. Потому что та доходность и те возможности еще по партнерской программе, которую сейчас я сейчас вам покажу, они здесь просто нереально хорошие и прибыльные. Итак, переходим к самому главному. Подключаемся теперь к бирже Numiswap. Я коннекчусь кошелечком MetaMask. Вы можете это сделать Trust Wallet. То есть я для удобства это делаю MetaMask. Мне удобно всего. Итак, у меня есть 1173 доллара. Сейчас я буду делать ликвидную пару NMX Boost на 1000 долларов. И на остальное куплю токены NMX и там закину фарминг, а токены закину стейкинг. Итак, нам нужно создать ликвидную пару, то есть NMX с Мне нужно создать пару на 500 долларов в и на 500 долларов купить токенов NMX. Я захожу сначала в Swap и выбираю здесь токен. Просто берете, прописываете NMX. Вот он есть. И здесь выбираю свои бюст. Меняю местами, да. Здесь прописываю, я хочу потратить 500. Давайте 505 э, для уверенности, чтобы больше чуть было, чем 1000 долларов. 505. На 505 бюст. я покупаю, э, это будет 838 токенов NMX. По сегодняшнему курсу 0.60, да, 60 центов. Нажимаем Enable Boost. Первая транзакция, потому что мы еще не, не делали своп э, по данной операции. Подписываем ее, для этого нужно вам BNB обязательно на Metamask для проведения вот таких операций. И нажимаем Swap. Подтверждаем транзакцию. Все очень быстро летает, как видите. Все подтверждено и у меня в кошелечке должны появиться токены NMX. Да, вот вы видите, 838 токенов. Теперь мы идем, нажимаем кнопочку «Liquidity», «Создать ликвидную пару», нажимаем «Add liquidity». Выбираем здесь Бюст. выбираем здесь токен NMX. Выбираем здесь NMX, максимальное количество. У нас подтягивает 504 доллара в токенах Бюст. То есть 50 на 50 нажимаем «Supply» и нажимаем «Confirm». Подписываем транзакцию. Все, видите, успешно транзакция прошла. У нас создана ликвидная пара. Теперь идем во вкладочку Farms. Выбираем пару NMX Boost. Нажимаем детали. Здесь у вас будет кнопочка Enable. Нажимаете, подписываете транзакции. Потом появится кнопочка у вас Stake LP. Нажимаете Stake. И нажимаете Max. То есть максимально то, что мы создали ликвидную пару и нажимаем «Confirm». Опять нажимаем «Подтвердить». Все, у нас создана пара, по которой мы будем 88% годовых получать. Или если вы будем нажимать кнопочку «Reinvest», с учетом реинвеста мы будем получать 142% годовых. Здесь удобно расписано ваша ликвидная пара. Какой объем долларов сейчас – это 1009 долларов у меня. И сколько токенов в NMX расписано, и сколько токенов в Boost. Это очень круто, когда вы видите полностью, что у вас творится в этой паре. Видите, мне уже пошли какие-то первые начисления. 0.003 NMX, кнопочка Harvest. Естественно, она будет вам ä, служить для того, чтобы вы свои токены изымали и забирали их на свой кошелечек Metamask. Так вот, все монетки, которые здесь будут фармиться, когда я добавлю и Дот, и Салану, и Nier, и Atom, ä, все NMX я буду забирать и отправлять в Launch Pool под еще 92% годовых. Поэтому те бюсты, которые у меня остались, я сейчас сразу куплю NMX. Вот, выбираем бюст и здесь NMX. NMX. И на 163 доллара. То у нас получится сейчас 270 монеток. Нажимаем Confirm Swap. Все, купили 270 токенов. Идем в Launch Pool. Нажимаем Enable, активируем данный пул, подписываем транзакцию, нажимаем Stake и выбираем максимальное количество. Вы можете 25% кинуть, 50, 75, либо вручную тут написать, сколько хотите токенов. Я же выбираю максимальное количество, нажимаю Confirm и закидываю токены в Staking. Все есть, мы с вами поставили 270 токенов под 92% годовых и отправили фарминг NMX к Бюст под 140% с учетом реинвеста в фарминг. Сам процесс, я думаю, понятен. Я не буду уже при вас сейчас Nier, там закидывать, Салана и все остальное, чтобы не затягивать данное видео. Но эти 4 топовых альткоина я тоже добавлю, чтобы добывать NMX и NMX отправлять туда в А теперь переходим к самому главному, самому жирному, самому сочному, что здесь есть. Это партнерская программа, которая, она здесь и бинарная, единственная вроде вообще на DEX обменниках такого еще нет. Сейчас покажу вам, где зарыта реально суперская доходность абсолютно для каждого. Поэтому если вы еще не зарегистрированы на бирже NomiSwap, обязательно ссылочка под видео в описании, регистрируйтесь, залетайте ко мне в команду и будем фармить и зарабатывать вместе И сейчас я вам покажу, как это делать. И еще важную вещь и важное преимущество забыл упустить, потому что здесь есть пул, который идет для распределения доходности на фарминге. И если вы холдер данного пула, то у вас вот есть еще такие преимущества. Если вы фармите 7 дней и больше, доходность вы будете получать от этого пула на 20% больше. Если 15 плюс дней, 50%. Если 30 дней 100%, и вот смотрите, если целый год, то ваша доходность увеличится с данного пула в 10 раз. То есть чем дольше фармите, тем больше, больше э, токенов, возможность у вас получается фармить. Это очень важная вещь, поэтому как раз рынок на низах, токен на низах, все берем, холдинг, фарминг, увеличиваем количество монет и закидываем туда в пул, пусть умножается тоже практически под 100% годовых. Ну вот она, изюминка сегодняшнего дня, это реферальная программа. Помимо того, что вы получаете от привлеченных своих друзей, знакомых, кого вы пригласите на данную биржу, чтобы они фармили, или приумножали свои активы, да, они будут вообще благодарны за то, что вы дали им такую возможность, так вы еще и будете за их операции получать вознаграждение в токенах NMX. Кроме того, вы можете объединить вообще свои счета на бирже Nominex и Nomiswap, и так, получать вознаграждение от своих э, партнеров и от биржи там, Nominex, да, которые проводятся операции, и от биржи э, Nomiswap. И самым большим преимуществом именно здесь реферальной программе, почему она единственная вроде потому что она является многоуровневой. То есть здесь вы можете получать не только от своих лично приглашенных, а именно от приглашенных своими друзьями, да, которые тоже приглашают на данную биржу. То есть это не какая-то там финансовая пирамида, еще какая-то ерунда. Вы видите, это год работает, и это только развивается, и наоборот, все становится лучше и лучше. Это индекс обменник, это смарт-контракт, никто ваши деньги здесь не забирает и никто не запихивает от новых ну, приходящих. Да? Здесь просто идет распределение токенов NMX. За счет этого они повышают заинтересованность людей продвигать данную биржу за счет делением да, вот, токенов NMX по данной программе, и это мотивирует людей все больше и больше приглашать сюда естественно партнеров и друзей. Так вот, что здесь получается? Как я уже сказал, это подходит, подходит абсолютно всем. Почему? Потому что, например, если вы пригласите даже одного там двух человек, а они являются, например, ну вот взяли вы блогера, вот например, узнали, вот человек узнал Например, о бирже первой, чем я. Мне она понравилась, он мне дал свою ссылку. Все, я там запишу свой ролик. Естественно, у меня возможностей чуть больше. И подо мной людей зайдет тоже больше. Потому что они интересуются криптовалютой. Им интересен фарминг, доходность. И они будут подключаться. И таким образом подключается командный фарминг. И за счет командного фарминга тот человек получает даже от тех людей, которые я уже пригласил. И это идет по цепочке вниз, и это очень круто. То есть сразу, если вы регистрируетесь там под моей реферальной ссылкой, рекомендую это сделать быстрее, потому что чем быстрее вы зарегистрируетесь, тем больше под вами там, в сильной ноге там, пойдут люди да, там от меня. И вы выставляете там вот есть левая нога там, и есть там правая нога, у вас будет там слабая и сильная. И вы уже здесь распределяете сами. Кто в левую там идет, кто в правую структуру. И оно таким образом идет распределение. Я уже говорил, что я э, давненько соприкасался, еще год назад. Поэтому у меня даже остались здесь партнеры. Но э, я ничего уже давно не получал вознаграждение партнерское. Почему? Потому что здесь нужно закидывать фарминг. В любой пул Сенемикс под стейкинг, там Boost, USDT или QSDC закидываете фарминг, где я закинул больше 1000 долларов. И у вас здесь появляются возможности зарабатывать больше. А именно, вот например, если я нажму увеличить пакет, и вернее, посмотреть детальнее. Если вы фармите 100 долларов, то вы сможете получать только 10% на комиссиях, которые там проводят ваши партнеры. Если вы возьмете режим PRO на 300 долларов за фармите токены NMX и USDT, например, то вы уже будете получать реферальный стейкинг личных там 6% и командный стейкинг 8%. Потом 12% за их торговлю и вознаграждение за командную торговлю. То есть здесь подключается и командная торговля. И вот режим, который я взял, это мой уровень, видите, пишет, есть он называется VIP, 1000 долларов. То здесь я уже реферальный 7%, командные награды стейкинг 10%, за реферальную торговлю 15%. За командную торговлю 7% и скидки на комиссию торговлю 20%. То есть это уже такой средненький, более чем хороший уровень. Ну и для мастодонтов есть элитный 5000 долларов и есть максимально 10 тысяч долларов. Здесь максимальная комиссии, и скидки. У кого позволяет финансовая возможность, пожалуйста, пользуйтесь. Вы здесь будете забирать вообще максимальные проценты. Здесь у вас пишет, сколько в левой команде, да, там, э, сколько в правой команде человек, которые из них активны. Ну и здесь у вас будет появляться ниже статистика, сколько вы будете получать доходность. То есть она у меня только сейчас активировалась и будет потихонечку идти начисление. Все эти начисления, вознаграждения в токенах NMX, пока он на дне, будет он еще ниже или не будет, неважно, я буду накапливать и отправлять дальше в pool под 92% годовых на сегодня. Вот здесь реально, ребят, зарыты огромные деньги на долгосрок по реферальной программе, поэтому тут даже не стесняйтесь рекомендовать, потому что все... Пользуется. Вот сегодня у меня уже 2-3 сообщения, где стейкать ту монету, где стейкать ту монету. Естественно, я буду рекомендовать. Есть там вот биржи, есть там 3-4 варианта, и человек пусть выбирает. Везде разложу, где выгодней, и человек уже сам принимает решение. И уже всю силу данного маркетинга на дистанции, как работает вот эта реферальная программа и какую доходность она вот за год принесла человеку, я возьму специальное такое мини интервью у него, потом уже озвучу, кто это будет, и он наглядно на своем примере на кабинете он покажет, потому что он целый год с данной бирже никуда не уходил, зарабатывал и зарабатывает до сих пор. И я вам скажу, это очень и очень приличные деньги, поэтому, друзья, обязательно разбирайтесь, регистрируйтесь, ссылка под видео в описании, потому что именно вот медвежий рынок – это... Рынок стагнации, рынок разочарования, рынок то, что ничего не хочется делать, все где-то страшно. Не знаешь, куда ту крипту перекинуть, куда тебе детей деть, какую там валюту купить. А если есть токены, где их деть, продавать или не продавать, так самый лучший вариант – это раскидать. Вот, и есть биржа, есть понятные условия, есть понятные проценты и пусть оно приносит вам доход. Вот, ребят, вот такой посыл сегодняшнего видео. Надеюсь, обзор данной биржи NoviSwap был полным максимально, насколько я смог его сделать. Ну и обязательно пишите комментарии, пользуетесь ли вы данной биржей NomiSwap, знали ли вы о ней или нет, или будете вы пользоваться или нет после данного ролика. Обязательно пишите, ну не забывайте, залетайте в телеграм-канал, там скорее всего разыграю э, какое-то количество токенов NMX данной бирже ну, и не забывайте подписываться на YouTube-канал, ставьте колокольчик, ребят, чтобы не пропустить еще видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.